Сад осушь на дне нарежа. Хаамат аманутху на хой Кахана Тақана болар чек Чеченские славики возбудили уголовное дело в отношении супруги судьи Верховного Суда Чеченской Республики в отставке Заремы Мусаевой. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Причинение насилия, опасного для жизни полицейского». До этого женщину отправили под арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Также уголовное дело возбудили в отношении ее сына Ибрагима Янгулбаева по статье «Призывы к террористической деятельности». Впрочем, суд дело введение оппозиционного телеграм-канала адат-один, который критиковал Кадырова и сравнивал его со Асланом Масхадовым. Даже обычное уголовное дело сфальсифицировать нормально они не могут, ни в отношении того уж брата моего, ни в отношении матери. У Кадырова какие методы есть? У него метод похищения родственников, там, заказные убийства, да нет киллеров или с фабри... фабрикацией уголовными делами, да, сфабриковать уголовное дело. Я не знаю, действительно, относится брат или не относится. Я сам точно к этому телеграмму-каналу не отношусь. И... и тут важно понимать, что э, в самом этом телеграмм-канале идет э, открытая и прямая критика действий Кадырова. И, естественно, ему это не нравится. Вот насчет даты я просто я не хочу сейчас комментировать. Я вообще в принципе насчет даты не комментирую. Почему? А потому что Кадыров похитил мать, то есть реально сделал похищение, преступление. Он хочет теперь э, зацепировать внимание, типа на меня, дать, да. мол, вот смотрите, какие они, типа, плохие. Они, причем тут мать, так и нам и не объяснили. Я понимал, что это возможно. Ну, то есть я понимал, что это возможно, если с той стороны, так скажем, мой оппонент это бессовестный, без, бездуховный, без без духовный, если можно как выразиться, человек, у которого нету ни чести, ни совести, ни достоинства, ну просто ничего святого. Это можно было уже подозревать, если он взял в заложники, похитил насильственно женщину, взрослую, болеющую диабетом. Привод сделали э, по какому-то э, уголовному делу о мошенничестве. За мелкое хулиганство 15 суток дали адресативную аресты, а сейчас о нападении на сотрудника возбуждает уголовное дело. Все, все люди видели, как в тот день, когда ее привезли, как этот э, Мансур Салтаев в э, первую роль, когда он снимал, как моя мать была обессиленная, то есть она была обессиленная, не могла нормально отвечать. То есть как этот человек может, в принципе, физически как-то напасть на сотрудника? Они изначально рассчитывали на то, что вот они насильственно похитят маму, и вот мы, например, приедем, мы упадем в колени, и мы вот будем идти на их условия. Но это не произошло, и это не произойдет. Потому что это старые пути. Старые пути да, вообще взаимоотношений в чешском обществе.